Вечер добрый, по крайней мере вечер у меня Сегодня я решил пересмотреть свои советские перепутки Их у меня собралось немало Вот 89-й год, 3 копейки перепутка 84-й, 83-й, тут даже не одна 82-й, 61-й, 3 копейки, две перепутки одинаковые 85-й, 84-й, 1-й ну и рассмотрим мы 20 копеек 85 -го года перепутка. Почему именно эта монета меня заинтересовала? Потому что я купил каталог на этот год. Я заметил, что цены на перепутки немножко подскочили в цене. Это у нас по перепутку по Федорину F 156. Я даже подписывал. Покупал я эту монету, вот даже видно, в апреле 2014 года за 50 рублей. Вообще у 20 копеек 1985 -го года существует две разновидности. Вот они перед вами. Вот слева это простая монета и справа монета перепутка этого же года. Все подробности через секунду, не переключайтесь. для того чтобы мы увидели с вами разницу мне придется эти монеты достать простую перепутку Итак, вот перед вами две монеты на самом деле реверс этих монет он одинаковый здесь различий нету ну а теперь давайте рассмотрим аверс монеты естественно здесь есть некоторые различия. еще раз слева это простая монета 20 копеек справа монета перепутка аверс 3 копеек 1979 года Итак, первое, что видно невооруженным глазом, это приспущенный герб Советского Союза, что указывает на разное расстояние между звездой и кантом. Второе, едва заметное, это вторая и первая ости слева от лучей звезды почти одинаковой длины. На фото снизу это видно, если провести красную черту по краям остей. И третье отличие монеты перепутки от обычной – это видно только при увеличении. У перепутки между вторым колосом и стеблем третьего колоса из-под ленты нет ости. В то время, как у обычной монеты эта ось присутствует. Ну что ж, давайте сравним гурты. Вот даже видно, а гурты немножко разные. Слева у нас обычная монета, справа монета перепутка 20 копеек. Я думаю, число здесь разное. Я, между прочим, был удивлен, что некоторые продавцы в интернете даже не подозревают, что у них непростая монета. Вот обратите внимание, здесь приспущенный герб. Сейчас мы его обрадуем. Эй, чувак, а ты знаешь, что у вас монета непростая, а перепутка? Все, теперь он знает. Теперь техническая информация. Я думаю, здесь без комментариев понятно. Добавлю рифление на гурте. Встречается 124-129. Сколько у перепутки мной не подсчитывалось. Тираж неизвестен у обоих видов. Но тираж именно перепутки значительно ниже. Катал же номера вам тут тоже понятно. Штемпель Аверса нашей перепутки. HT 3.2 Цена на монету не постоянна и зависит от стихийности рынка. Самые максимальные торги по этой монете в ANSE достигали 600 рублей. Даже в слабее компании Enex я смог найти заслабированную такую монету. Продавец хочет за нее 23 доллара. Еще в сети интернет мне удалось найти вот такой интересный брак, ошибка металла называется, на заготовке 3 копеек. Я думаю он существует, поскольку есть такие браки предыдущих и последующих годов. Ну и конечно наши доблестные кладоискатели часто находят такие монеты в земле. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, жду от вас комментарии, смотрите другие видео. Пока!